Всем большой привет! Меня зовут Милана. И сегодня я покажу вам, как приготовить обалденный, очень вкусный и нежный торт. Сочетание продуктов в этом торте просто изумительное. Это вишня, сливки, пряная корица и шоколад. И первое, с чего нам нужно начать, это приготовить начинку. Начинка у нас не простая, а с изюминкой. А изюминка это вишневый кирш. Вишневый кирш придает аромат вишневой косточки. Это настолько вкусно. Но не пугайтесь, если у вас нет вишневого кирша, вы можете использовать любую вишневую настойку, она тоже подойдет. Итак, поехали, приступаем. Нам нужно вскипятить воду вместе с сахарным песком. То есть мы готовим сахарный сироп. В горячую воду, она у меня тут уже на включенной плите, мы засыпаем сахарный песок. Нам нужно всего лишь, чтобы сахарный песок растворился. И аккуратненько перемешиваем. И посмотрите, сироп наш закипел. Все, мы убираем с плиты. И заливаем в сироп в вишневый кирш. Тем временем наша же замороженная вишня ждет нас. Мы засыпаем ее корицей. Ой, точнее, мы засыпаем корицу на замороженную вишню. И заливаем все сиропом вместе с Киршем. нашей пропиткой и начинкой для торта теперь нам нужно чтобы наша начинка настоялась стала более ароматной и вишни впитает в себя ароматы кирша и корицы для этого мы накрываем нашу посуду можете пищевой пленкой или тарелкой если вы будете делать в кастрюльке крышкой и оставляем отдыхать как минимум несколько часов а лучше всего на целую ночь а сейчас нам нужно приготовить шоколадный бисквит. Для этого я отделила уже желтки от белков. И в первую очередь я буду взбивать белки, чтобы потом не мыть венчики, когда буду взбивать желтки. Потому что белки нужно взбивать идеально чистыми и сухими венчиками. Немножко пробиваем до, до, тихо, до образования такой легкой пены. Как только видите, у меня немножко образовалась такая пена, я постепенно начинаю... Всыпать сюда половину порции сахара, то есть другая половина у нас пойдет в желтки. И, взбива и взбиваем на максимальной скорости до стоячих плотных пиков. В Почему все говорят плотные пики, устойчивы? Я всегда говорю, стоячие все ржут надо мной. Мои пики стоячие, ничего не знаю. Наши белки готовы. Посмотрите, масса стала глянцевой, очень плотной. Вот такой вот. И мы их откладываем. И, как я уже сказала, венчики можно не мыть. И желтки вместе с сахарным песком. Масса должна посветлеть, увеличиться в объеме в 2-3 раза. Все, и желтки наши тоже готовы. Видите, масса у меня практически белая, потому что цвет желтков был не очень оранжевый, и поэтому у меня почти белые они получились. Миксер нам больше не понадобится. Убираем его. Следующий этап. Нам нужно соединить желудки вместе с белками. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы пышность у нас никуда не делась, не убежала. Я белки в несколько этапов ввожу в желтки и перемешиваю движениями снизу кверху. И сейчас мы сюда просеиваем у меня здесь щепотка корицы, мука и ваниль. Можете использовать ванильный экстракт, или ванильный сахар, или ванилин. И просеиваем. И также сразу просеиваем сюда и какао. О! Плюхнуло! Опять! Какао всегда комочками встает. Можете пальчиками вот так вот его туда насильственным способом просеять и аккуратно лопаткой мы перемешиваем движениями снизу кверху ну вот такая вот консистенция у нас получается видите, пышная, масса не осела за счет того, что мы не перемешивали миксером а делали все лопаткой и в самом конце добавляем сюда растопленное сливочное масло оно не должно быть горячим тепленькое допусти, допустимо и делаем буквально несколько движений лопаткой чтобы слишком сильно э, его тут не перемешивать не замешивать берем форму диаметром 20 сантиметров и смазываем его сливочным маслом вы можете также на дно постелить пергамент Смазываем только дном, бока не смазываем, потому что бисквит будет цепляться за бока и подниматься таким образом наверх. Присыпаем мукой. Немножко ее вот так вот потрясем здесь, чтобы она по всей поверхности легла. И лишнее встряхиваем. И заливаем сюда наше тесто. Слегка лопаточкой вот так вот аккуратно распределяем, чтобы он был равномерный. Если какие-то вы увидите вот такие комочки какао, которые не разошлись, это норма, ничего страшного. Они потом все разойдутся, вы этого даже не заметите. Все, и убираем в духовку выпекаться при 200 градусах примерно 25-30 минут. Духовки у всех разные, поэтому проверяйте деревянной палочкой в серединку. Если на нее ничего не налипало, значит ваш бисквит готов. Ну что ж, наша пропитка настаивается, наш бисквит в духовке. И что нам нужно сделать? Нам нужно сделать крем. Как я уже говорила, крем у нас будет на основе сливок. Мы будем использовать сливки 35%. Они более плотные, более устойчивые. И для этого торта вот так вот обалденно они подходят. Наливаем сливки в ковшик. Перелила. Насыпаю я сюда ваниль. И ставим на плиту. Нам нужно, чтобы сливки были горячие, не доводить до кипения. Вот словить этот момент, когда они только начинают закипать, и все, и мы сразу... Посмотрите, сливки мои горячие, видите, идет пар, но они не закипели. И сейчас я закидываю сюда темный шоколад. Даю постоять ему здесь буквально минутки три, Когда он от горячих сливок чуть размягчится, мы перемешаем. Прошло несколько минут, посмотрите, видите, шоколад как размягчился у нас уже. И мы сейчас с легкостью до однородности все это перемешиваем. Не пугайтесь, что сначала все будет вот такими хлопьями, и так и должно быть. Все, шоколад полностью растворился в сливках. Мы закрываем наш ковшичек и убираем его в холодильник. Сливки должны полностью охладиться. На это как минимум 1-2 часа у вас уйдет, чтобы потом мы их взбили в пышную-пышную такую массу. Прошло 25 минут, давайте проверим наш бисквит. М -м -м. А бисквит волшебный! Посмотрите! Насколько он идеально получается ровный, нигде нет горбинки. Классный. И для того, чтобы собрать торт, резать коржи, пропитывать их, нам нужно, чтобы бисквит полностью остыл. Для этого потребуется минимум 3-4 часа. И еще один маленький этап. Нам нужно взбить сливки для того, чтобы украшать бока нашего торта. Для этого я использую сливки 35%, можете сделать 33%, практически то же самое будет. Взбиваем сливки сначала на минимальной скорости и постепенно скорость миксера увеличиваем до максимума. Если вы хотите, чтобы торт был ваш послаще, вы можете добавить одну-две чайные ложки сахарной пудры и взбить со сливками. Но если вы не сладкоежка, как я, например, я не люблю, когда бывает очень приторно, тогда можете обойтись и без сахарной пудры, потому что торт и так будет достаточно сладким. И знаете, что мы сейчас будем делать с вами? Помните, сливки который мы грели и расплавляли в нем темный шоколад. Сейчас мы будем их взбивать. Они полностью охладились, холодные они, из холодильника. Я их переливаю в дежу, в которой мы будем это взбивать. До плотных пиков стоящих. Начинаем взбивать на минимальной скорости, увеличивая скорость до максимальной. Что мы этим добились? Мы этим добились взбитых шоколадных сливок. Все, наши сливки взбиты. А сейчас мы уже начинаем сборку торта. С чего мы, с чего мы начинаем? А, помните вишню в сиропе? С киршем. Мы ее вот так вот через сито выливаем. И пока сок из вишни стекает, мы с вами разрежем бисквит. Я использую специальный кондитерский резак. Им удобнее всего. Но если у вас его нет, вы можете обычным ножом порезать. Обратите внимание, у меня получилось два коржа, потому что моя форма была диаметром чуть больше. Если же вы будете делать в форме 20 см, вы можете порезать торт на три одинаковых коржа. А сейчас я вам покажу фокус-фокус, как сделать так, чтобы прямо на э, посуде для торта украсить торт и не запачкать ее. Для этого вам нужны либо обычные листы А4, или же вы можете постелить сюда пергамент. Сироп, который стек у нас с вишней, он невероятно ароматный. Он просто волшебный. Корица, кирш, который придает аромат косточки вишневой. Это, это очень вкусно. И этим сиропом мы сейчас будем пропитывать наш корж. А это, собственно, уже у нас идет вишня из сиропа. Вот такими вот кружочками мы сейчас ее кладем в наш тортик. На бисквит И наш шоколадный крем Мы между вишенками Вот таким вот образом Отсаживаем с кондитерского мешка Силиконовой лопаткой Можете вот так вот аккуратно размазать Чтобы все превратилось Примерно в одинаковый уровень и накрываем коржиком. И теперь по краям торт мы обмазываем взбитыми сливками. покус про который я вам говорил. Сейчас я вам его покажу. Посмотрите, оп, оп, все. Видите? И наша подставка идеально чистая. Ну, это не считается, конечно. Не обращайте внимания на шоколад, разбросанный по столешнице. Это рабочие моменты. И сейчас мы декорируем. разве не прелесть? Вот такой вот, я же вам обещала, что он будет обалденный. И он получился обалденный. Но сейчас мы его пока не пробуем. Убираем в холодильник на 2 часа. Он должен пропитаться. Сливки должны стать более плотненькие. И тогда мы будем его разрезать и пробовать. Пошли в холодильник.